Хороших лыжек много не бывает. Именно так решили в К2 и сделали катамаран. Здравствуйте! Компания К2 новинки в области фрирайдной коллекции и в линейке. Хотя не могу сказать, что это какая-то новинка такая, но решение немного дерзкое. В прошлом году компания К2 порадовала всех своей новинкой от названием пе выжа под названием Марсман, вот, которая заменила достаточно узкие универсальные лыжи в плане универсальный фрирайд парк freeки вот в этом году компания k 2 решила пойти еще дальше но ну, видимо их на это подвигло успех марсмана вот И они сделали катамаран это лыжа, аналог петитора, стали 120, но с геометрией Марксмана. То есть точная копия, но шире. Вот такой же рокер, как спереди, плавнее побольше, сзади немножко более резкий и покороче. Вот, лыжа, обещающая универсальность именно в паудере. Хотите прыгайте, хотите катайтесь. Вот, все при этом будет у вас эффективно и ровно. Вот, это, скажем так, такая, скажем, хорошая новость, то, что появился более широкий э, Марсман в виде катамарана. Из плохих новостей, то, что эта лыжа пришла на смену Петитера, его больше нету, так же, как Марсман пришел на смену Шредитера, его тоже больше как бы и нету. Более того, еще и нету и Павабунги, она тоже ушла, то есть 136-го Петитера тоже не стало, вместо него стал Пантун, то есть э, вот эти две лыжи, они заменили собой, э, в принципе, целую интереснейшую линейку, я бы даже так сказал эпоху то К2, ну, вот, ну, те, кто успели эту лыжу попробовать приобрести, я думаю, сейчас веселяции потирают ручонки, говорят, так, как знал, как знал, надо было брать больше, вот, те, кто не успели и там что-то их там заживало, жадность, видимой жабы, и решили, что да все успею, ну, вот, как бы, могут делать выводы жизни бесконечно, и все, не все, не все вечно под луною, да, то есть, если есть что-то хорошее, не надо тянуть время, надеяться на будущее и на надо брать сегодня и делать то, что сегодня можно делать сегодня. Завтра может не быть. Вот. Ну, до такой вот э, смешанно веселой и грустной ноте. пойду искать на тест эти лыжи. Очень надеюсь и верю в то, что они будут как минимум, но не хуже петитора. Вот. Ну, я надеюсь на это, потому что не очень хочется все-таки терять хорошее в жизни. Вот. Но те, кто не купили в свое время петитор, пока они были, или ищите, или уже покупайте эти. Хотя я бы на вашем месте дождался бы тестов, чтобы их не пропустить. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь в заходите чаще на сайт, ставьте лайки. Пока!